30 сентября четверг 24 лунный день убывающая луна в раке в гармонии с ретро нептуном и венерой в напряженных аспектах с ретро плутоном и ретро меркурием В течение дня такое разнообразие красок эмоциональных состояний и событий что скучно никому не будет это период разрушения старого и созидания нового энергии дня настолько сильны что этот потенциал необходимо куда-то направить иначе нереализованная энергия может стать саморазрушающей венера в квадратуре с ретро юпитером а ретро меркурий в квадратуре с ретро плутоном это аспекты обманчивых перспектив не время для слишком оптимистических или грандиозных намерений из-за собственного легкомыслия возникает опасность понести убытки а конфликты с окружающими людьми надолго могут испортить настроение только при достаточном самообладании возможно что напряженный энергетический потенциал будет преобразован для Улучшение существующей ситуации. Ведь напряженные аспекты дают напор и энергию, которую при разумном подходе можно направить в выгодную и полезную для себя в сторону то есть на работу, преобразование, трансформации, изменения. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что если человек идет по правильному пути, то на него может не откровение или в нем происходит пробуждение огромной силы. День связан со строительством. Вообще фундаментальные основания в дальнейшем приводят к активному развитию и эффективному результату. Это день применения даров природы. Можно заниматься лечением, приготовлять лекарства, полезные силовые физические упражнения, йога. День благоприятен для пробуждения и преобразования сексуальной энергии. Это день культа всех богов плодородия. Время соединения, зачатия. Благоприятное время для укрепления собственного здоровья, повышения, повышения духовного уровня. Камни черная яшма, обсидиан, малахит, голубой нефрит, грасуляр. Период луны без курса с 17.50 до 3.52 следующего дня, то есть 1 октября.